Всем добрый день! Сегодня мы готовим вдохновение. Такое интересное блюдо. У меня его все любят. Ну, это на любителя блюда диетическое. Так, и для этого нам необходимо взять куриную грудку, отварить ее. Потом мы берем цветную капусту, делим ее на 4 части, отвариваем в подсолныш... подсоленной, прошу прощения, воде. 3-4 минуты э, на дрожглак, потому что стекла водичка. Так, и 300 грамм берем э, сыра, 2 помидорчика, затем 3 яичка, 2 зубчика чистыка. Но так как он у меня маленькие зубчики, то я вот такой наборчик, наборчик сделала. Э, затем 1 ложку сметаны и 2 ложки майонеза. Так, теперь смотрите, нарезаем кубиками, ну, да, ну кубиками цветную капусту нарезаем, нарезаем кубиками филе куриное. Трем на средней терке сыр, нарезаем кубиками помидорки наши две. Теперь делается смесь. Это три яичка, да. 3 яичка, две ложки майонеза, 1 ложку сметану и через чесночницу выдавливается сюда чеснок, 2 зубчика чеснока. Это все перемешивается. Теперь мы берем форму для запекания, которую мы будем запекать наше вдохновение. И масло сливочное мы растираем, чтобы не пригорело. Так, смазали маслом и теперь укладываем слоями. Сначала мы укладываем капусту нашу, цветную. Так, разравниваем по всей поверхности. Капуста надо дальше, чтобы я приблизилась сильно близко. Чтобы вам видно было. Так, утрамбовываем ее. Тише-тише-тише-тише-тише. тише -тиш -тиш -тиш. Тиш -тиш -тиш. Терещ, терещ, терещ, Так, теперь сверху мы так размещаем наш нашу миску. Миску варится тоже в подсолнечной воде, не знаю, не забыла ли я вам это сказать. Так равномерно, так равномерно, чтобы везде было. Что я церемонюся? Разравниваем везде. О, конечно, у меня надколотая чуть-чуть посуда, но ничего страшного. Это не смертельно, я так думаю. Так, распространили. Рассредоточили, так сказать. Так, вот трамбовали. Теперь сверху. Мы выкладываем таким же образом помидорки наши. Помидорки. Тыдыш, тыдыш. Тыдыш, тыдыш, тыдыш, тыдыш, тыдыш, Утрамбовываем. Так, теперь Теперь мы это все заливаем аккуратненько. Аккуратненько. Сейчас секундочку, минуточку, полусекундочки. Так, теперь мы это все заливаем нашей смесью. Так, аккуратно. По всему, по всему. Блюду нашему. Чтобы оно покрыло. Опача. Упа, упа упа Так, ну, почти получилось. Получилось, я так думаю. Так, все. И сверху мы сыром. Так же самое слой. Слой с сыром. И сыр на средней терке, я уже говорила вам говорила говорила разговаривала тоже распространяем аккуратненько чтобы везде везде везде он попал нам сыр так но э, там в оригинале сверху надо еще посыпать зеленью у кого какая есть зелень ну, так как я тупанула, <смех> честно говорю, не купила свежей зелени, у меня ее нету в наличии, поэтому я взяла сухую. И я эту так так, тынь тинь тинь тинь тинь засушенную, то есть я взяла не свежую, нам надо, ну, в оригинале надо свежую, пойдет и такая все равно очень вкусно будет так ну вот и все а теперь вот это такое такое чудо вкусненькое ставим в духовку и э, запекаем до готовности вы увидите когда оно подрумянится м -м, запах будет вообще обворожительный нем не -ня в нем но ну, это кто любит капусту цветное ну диетическое смотрите сами там идет куриное филе а остальное все это овощи в общем будет вкусно я вам гарантирую это уже готовлю лет 10 если не больше ну вот приготовилось наше вдохновение наше блюдо вот так оно запекается тут по идее должно быть и сверху подрумяни должно быть подрумянино чуть-чуть Сыр, но это как я его накрыла, он у меня не подрумянился. Вот в разрезе. Вот такая у нас красота. Слоями идет Запах вообще бомба. Бомба. Пробуйте, пробуйте, вам понравится. Я вам говорю. Все, приятного всем аппетита. хотела еще кое-что сказать, там, сострумить. Ну, решила лучше я промолчу. В общем, приятного всем аппетита. Кушайте на здоровье. Делитесь моим рецептом. Всего доброго.